Почему дети российских чиновников и олигархов живут, учатся, имеют бизнес и платят налоги в гнилой Америке и Европе, а не в Великой России? Почему Кремль за последние тридцать лет развязал уже семь войн, при том, что на Россию никто не нападал? Почему люди бегут от войны не в Россию, а в противоположную сторону? Почему украинский народ стал на защиту своей страны, если россияне пришли его освобождать? Если все то, что говорит российская пропаганда о Украине, правда, тогда почему даже белорусская армия не хочет воевать против Украины?